Подскажите, пожалуйста, по поводу распространения полученных в школе знаний. Стоит ли доносить информацию до семьи. Пытаюсь быть деликатным, так как они христиане, так вышло, что я единственная из семьи, не посвященный в религии. Но многие вопросы в беседах как раз упираются в ограничения христианского эгрегора. Например, я хотел бы почитать книги школы, доступные на первом курсе своей 14-летней племяннице, безусловно, с разрешения сестры матери. И стоит ли вообще близким транслировать подобную информацию, если они сами того особо не просят? Нет, коллега Борис, не стоит. Любую информацию надо отдавать только, когда спрашивают, это как бы желательно и по закону, а по информацию подобного рода желательно отдавать только лишь тогда, когда попросят трижды, ну как бы по закону так положено, а навязывать ее, это обесценивать ее. Поэтому как бы не хотелось помочь близким давать что-либо, в том числе информационные потоки, можно лишь только тогда, когда вы почувствуете, что им это действительно нужно. Что ваша информация, которую вы пропустили сквозь себя, в которую вложили столько сил и времени, будет воспринята правильно. И ваше время, и ваши силы, и ваш разум не будут обесценены никак, даже невниманием, даже неразумением. Именно поэтому во все времена считалось, что магические знания должны передаваться только от учителя к ученику, напрямую и при выполнении очень жестких ритуальных условий. Причина как раз именно в этом, Великоценность информации, страшно потерять хотя бы крупицу, а потеря информации это не усвоение ее тем, кто эту информацию получает. Вот такое здесь у нас правило, тоже касается вашего вопроса последующего и не только про близких, но и про всех прочих окружающих. Правило здесь тоже и для магических знаний, и для информации, которую мы даем в школе нет разницы, близкий, дальний, чужой, свой. Правило для всех едины ищущий знаний получит знаний, но только лишь тогда, когда продемонстрирует, источнику знаний, что он действительно в них заинтересован, он в них заинтересован.